Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я хочу вам рассказать о таком необходимом элементе теплого пола, как экофол. Экофол – это утеплитель с отражающей способностью. Видите, у него одна сторона фольгированная, а другая сторона является вспененным полиэтиленом. Вспененный полиэтилен имеет ячейскую структуру с закрытыми ячейками – Поэтому очень хорошо изолирует от потери тепла помещения. Экопол обычно укладывается под кабель или под пленочный теплый пол для того, чтобы отражать тепло вверх. Инфракрасное излучение тепловое, оно является таким же. Излучением, как излучение оптического диапазона и очень хорошо отражается фольгированным слоем экофола. Для того, чтобы ваши теплые полы работали эффективно, необходимо, чтобы тепло не уходило вниз в землю или под бетонные перекрытия, а чтобы оно отражалось вверх и прогревало комнату. Целиком и полностью. Вот отражающая способность тепла экофола 80%. То есть 80% тепла, которое будет стремиться проникнуть вниз, оно будет отражено вверх. Это очень эффективный показатель. Не забывайте про то, что экофол нужно обязательно положить под теплый пол для того, чтобы это было эффективно. Ну, единственным исключением являются полы, которые э, клеятся непосредственно без стяжки на э, кабельный теплый пол. Тогда экофол будет мешать сцеплению э, керамической например, плитки с полом, поэтому его ложить не рекомендуется только по этой причине вот. что еще можно сказать про экофон коэффициент пароизоляции у него примерно одна тысячная это означает, что пар стремясь проникнуть через теплый пол будет практически полностью задержан и этот слой не позволит ему проникать что еще необходимо помнить при укладке теплого пола значит технологии монтажа предполагают что когда вы будете раскладывать рулон эко пола то его надо будет чем-то закрепить. Обычно крепится э, степлером или строительным степлером, но не злоупотребляйте, потому что строительный степлер наруга, нарушает фольгированный слой, а, а нам это не надо, потому что алюминий он также имеет свойство подвергаться коррозии. Чем еще можно склеить? Склеить можно специальной строительной фольбой, также металлизированной, как и экофу И забыла сказать об одном очень важном нюансе. Когда вы будете раскладывать экофол на поверхность пола, отражающей стороной нужно ложить в помещение. Или же вы будете стены отделывать экофолом, или крышу. Обязательно нужно, чтобы фольгированная сторона смотрела внутрь помещения. Именно она позволит отражать тепло внутрь. Экофол может являться как основным утеплителем, который используется персонально, без всяких добавлений других утеплителей. А также он может являться дополнительным. Например, если вы решили положить теплый пол непосредственно на бетонную поверхность, а у вас под ней грунт, то вам следует провести дополнительное утепление. От 5 сантиметров утеплительный материал положить. Это может быть минеральная вата или еще какие-то материалы именно для комнат. Минеральная вата, кстати, только для производственных помещений, там, где не находятся люди, потому что при прогреве она может выделять фенолы. Так что смотрите, если это у вас жилые помещения, спросите обязательного продавца, чтобы утеплитель был безвредным для человека. Значит, итак, мы с вами договорились, что если он, экофол, употребляется вместе с другими утеплителями, то его кладут сверху, как финишное покрытие, непосредственно под настил. Экофол также может применяться не только в системе теплого пола, но и как шумоизоляция, а если вы... Используете его в системе теплого пола, то имейте в виду, что он очень хорошо поглощает звук. Ну и э, такое пожелание: если вы э, используете экофон в качестве теплоизоляции для стен, то между финишным э, покрытием, там что у вас будет э, стеновые панели, между ним и экофолом должен быть зазор. И иногда также у нас экофол используют для того, чтобы ограничить тепло за батареей, которая обогревает внешнюю стену дома. То есть экофол клеится за батарею, опять-таки, зеркалом сюда, в эту сторону, в комнату. И зазор между батареем и экофолом должен быть не менее двух сантиметров. Ну а если вы ложите экофол под, э, в качестве подложки под теплый пол, то именно на него раскладывается кабель или пленка и вы видите что экофол в данном случае размечен такими линиями по которым очень удобно будет раскладывать кабель ровненько или пленочку вот но еще о необычных применениях экофола в связи с его хорошей такой способностью отражать тепло, нашли этому применение рыбаки. Они из экофола делают очень эффективные стельки, которые кладут внутрь обуви. И это позволяет им целый день находиться в тепле и ноги не будут мерзнуть. Также экофол иногда используют для утепления автосалонов очень хорошее такое применение в машине тоже не должно быть холодно ну, вот, да. вот пожалуй все что я вам хотела рассказать да еще теперь последнее замечание купите кафу вы можете в нашем магазине теплый пол стоимость одного рулона 2700 рублей Ширина рулона 1,2 метра. И количество погонных метров в рулоне 25. Вот. Рулон этот легкий. Его можно легко транспортировать. Он свернут в рулоне и в рулоне 25 метров. Для продажи вы можете прийти в наш магазин. Мы находимся... Офис наш находится на Луганачарского, 3, город Находка. Мы работаем в офисе в рабочие дни с 9 часов до 17. А наш магазин, который находится в торговом центре галерея по адресу проспект Мира, строение 1Р, в нашем магазине вы можете в любое время недели с 10 часов до 7 часов вечера приобрести оборудование для теплого пола, в том числе и экофол, подложку или утеплитель. Да, я еще не сказала, что не только в жилых помещениях используют экофол, но также, чтобы утеплить подсобные помещения для домашних животных, Например, курятники, коровники. При всем при том, что экофол стоит недорого, вы можете очень эффективно защитить ваших домашних животных от зимних холодов, от зимней стужи. Итак, мы ждем вас. Номер телефона в находке пятьдесят три восемь 653 888 и если вы в офисе или в нашем магазине назовете пароль от Дианы, вам обеспечена скидка на покупку материалов 10%. А пока-пока, до следующих встреч. С вами была Диана, компания Теплый пол.